И в этом видео я хочу показать вам, что добавили в новых версиях. Я в этом видео буду говорить немного потише, чем обычно, так надо. Ну, покажу, что в общем тут добавили. Очень много вещей. Я когда создавал карту, то я реально удивился. То же самое, то, что тут нереально много вещей было добавлено. Давайте начинать. Давайте зайдем внутрь этого огромнейшего здания. Я сам строил эту карту. Так, давайте посмотрим, что тут я первым добавил. Я уже сам не помню просто. Так, это это у нас туф. Это новый блок, который появляется в пещерах с аметистами, к которым мы скоро перейдем. Я не знаю, добавили ли это в новых версиях или это уже было, но я нашел... Вещь, которую я не видел раньше, светящийся рамка предмета. Ну, давайте попробуем. Вот. Вот, круто. Свечи. Добавили очень много разных цветов свечей, чтобы создавать праздник. Я еще не знаю, как создавать праздник. Вот, кстати, они. Можно две поместить свечи и так далее. Свечи. Ну, я, конечно, говорю бы погромче, но сейчас. Громатвод. Когда, например... Начинается молния, то тогда все молнии попадают именно вот в этот шарик, который тут сверху находится, на этом громоотводе. Бинокль. Мне нравится эта штука. Мне нравится бинокль. Так, тут я делала как бы красные стекла, чтобы смотреть через них. Ну ладно, давайте посмотрим. Смотрите, просто задерживайте, если вы на Майнкрафт Бетроке. А если на джаве, то просто зажимаете правую кнопку мыши. И вот так вот можно следить за всем, что тут происходит. Так, это куда? А, я в кварцевый блок уже смотрю биноклем. Так, ну и аметистовый кластер. Именно что кластер. И, кстати, очень прикольно звучат эти аметисты. Послушайте. Нет, я вам потом дам послушать сейчас я поставлю на большую громкость давайте перейдем к, как раз к теме напитчистов тут добавили э, ли, листву азалии или что это цветущее листва азалии также тут вот эти вот прикольные аметистовые блоки. Это почкующийся аметист. А это обычный блок аметиста. Тут есть разные почки аметистов. Маленькая, средняя, большая. И самая большая это аметистовый кластер. Давайте попробуем добыть. Ну и у нас получается осколок аметистов. Да? А из него и делается та подзорная труба. Так, давайте перейдем к следующей двери. Тут у нас обновление с твердолистом, азалией. Тут очень много всего добавили такого. Я не смог поставить это, это называется маленький твердолист, а это вот большой твердолист, как видите. И если на него встать, если на него встать, то он. Смотрите, что будет происходить. Он просто упадет. Ну, а потом через некоторое время, вот сейчас, вот, он будет начинать выравниваться. Вот такой вот свердолистик прикольный. Ну, не знаю. Вот так вот тут просто можно сделать скамеечки, которые будут проваливаться. Да. Давайте следующее, что я вам покажу. Это интересное обновление со снегом. А, с вот таким вот ведром Снежной пыли. Вот смотрите, если я не в кожаных ботинках, именно кожаных ботинках, посмотрите, что будет со мной происходить. Если я надену кожаные ботинки, я восстанавливаюсь, но ну, я просто могу ходить по этой снежной пыли. Вот эти самые кожаные ботинки. Тут, эм, извините, просто из-за того, что очень много звуков было бы, я сюда не решил добавлять кост, но у них есть такой козерог, который и так оправдывает все ужасные звуки этих коз. Прикольно, прикольно. Так, давайте пойдем дальше. Тут я коз покажу, наверное, потом уже. Тут секретные двери. Проходим. Ну и тут мне понравилось обновление такое. В котором добавили светящихся сквилордов, спрутов. Вот он такой вот прекрасненький. А также сюда добавили самых главных мобов этого обновления. Аксалотли. Они миленькие. И они помогают сражаться с ними, можно как-то подружиться. Я еще не выяснил, вообще я просто показываю, что я нашел в этих новых объявлениях. Также э, чернильный мешок, светящийся пузырев с чернилами. Он у так. Дальше переходим. Лягушачий свет. Вот такой вот лягушачий свет, прикольный. Сейчас я возьму это яйцо создание лягушки. И я вам покажу как она выглядит вот такая вот она довольно веселая я не разобрался вообще как получать этот лягушачий цвет. это очень интересно звучит лягушачий свет если честно вот такой вот он прикольный и он освещает местность я еще не разобрался как его получать но он достаточно интересный также есть такая лягушачья икра да ну жестокий человек давайте продолжать так теперь тут тоже большая часть обновления это всякие скалковые интересные штуки смотрите что тут добавили такого очень интересного так тут добавили эм скалковый катализатор. Я вообще не понимаю э, эти все скалковые обновления. Ну, интересно, интересно, но больше я ничего не понимаю в них. Так, смотрите, что сейчас будет. Сейчас возьму это вот. Так. Как его? Забыл уже. скалковые декат. Как-то так. Калкстан. Есть еще жила Смотрите, сейчас на меня ну, накладется, наложится эффект слепоты на одну секунду, когда я поставлю этот скал-сенсор и начну ходить. То есть он определяет звуки и потом подает команду Рестона, либо же еще чего-то, например, командного блока. Смотрите. Ну и вот я не хожу, нет звуков, и поэтому слепота не накладывается. А если я то тогда она каждый раз будет накладываться на меня очень прикольная штука мне понравился вот такой вот интересный скаук-сенсор ну и давайте я вам покажу ужас для тех у кого на сто процентов грубости стоит майнкрафт эм, что ты не, не хочешь кричать скалковый сколковый Короче, ребят, я поломала его. Давайте переходить дальше. Тут очень много разных блоков добавлено. Я не буду про них сильно много рассказывать, потому что это займет ну нереально много времени. Я вообще не знаю, как это все сделать. Тут очень много чего глубинный сланец, резный глубинный сланец. Я даже вам могу показать, что тут вообще такое есть. Присла. Сла. Ну давайте. А, Полирована глубинный сланец, резный глубинный сланец, кирпичи из глубинного сланца, плитки из глубинного сланца, китайские кирпичи из глубинного сланца, китайские плитки из глубинного сланца. Я это все сюда поместил, поэтому я не буду вам сильно долго это все рассказывать. Так, это я куда вернусь? А. Подожди, Не сюда. Тут очень много этих блоков, я сильно много о них не буду рассказывать. Только я вам расскажу интересную штуку. Изменили текстуры руд, но мы к этому перейдем сейчас. Через минуту мы уже там будем. Ну что, что из канатомлабы, что ли? Или что? Все, вот мы на втором этаже, очень светленько. Тут плиты из резного глубинного сланца ступеньки, ну, короче, тут этого, этих вещей миллиард. Давайте посмотрим, что тут вообще такое происходит у нас. Глубинная железная руда, глубинная изумрудная руда, глубинная лазуритовая, рестованная, алмазная, угольная и медная. Они все названы глубинные, потому что они находятся на глубине. Вот. Так, это я вам потом покажу. Уголь, Золото не Алмазы. В общем, все как обычно из них выпадает. Но только у них не, немного текстуры затемневшие. И, кстати, изменили текстуры руд. Но, если честно, мне в прошлый время нравился больше. Что я ломаю карту? Собственную карту ломаю. Так, стена. У нас тут стены из всяких глубинных сланцев. Так, тут у нас изменяется стиль карты тут у нас уже такая лава. Это не лава, конечно. Так, давайте я вам покажу, что тут происходит. Медный слиток, который у меня, наверное, есть. Нет, у меня его нет. Но вот такой вот медный слиток, он получается, если переплавить вот-вот-вот. Подождите. Вот такой вот, вот такую необработанную медь. Она называется необработанной, потому что только, только из земли вышла, и ее и еще никто не обрабатывал. Тут вот такие вот интересные блоки есть, я даже забыл их название. Давайте посмотрю. Блок необработанной меди, необработанного железа и, собственно, так, и золото. Тут у нас добавили интересные, <кхм>, интересные блоки. Ну, интересно, блоки, блок мха, из которого не получается мох. А также интересная штука, земля с корнями. Наверное, из нее что-то ну, получается, если не нее что-то посадить. Ну, я вообще не знаю, я просто хочу вам показать, что вообще добавили сюда. Также у меди есть несколько стадий окисления, слегка окисленные и так далее. Слегка окисленная, окисленная. Полуокисленная и неокисленная. Блок капельника. Это называется сталактитель или сталактитель, если вы играете на компьютере. Тут из них э, как раз и капли воды капают. Но и в котле они должны набираться. Ну, я так думаю. Давайте я вам покажу. Это козором из мха. Вот такой вот интересный. Ну, для декора дома на равнине он очень хороший. Давайте я вам покажу, как работает громад потому что я вам не показал. Ну, давайте. Сейчас будут молнии стрелять. Так, я не могу вот тут. Я надеюсь, что, что сейчас уже будет подольше гроза. Но вообще не, не хочется идти. Ну ладно, давайте я сразу тут. Тогда напишу... Все. Давайте смотреть, будут ли тут молнии. И как они попадут в громоотвод. Я не знаю вообще когда. Когда уже сюда попадет хоть одна молния? Ну, вообще молнии нет. Ну ладно, не буду тянуть время. Так. Давайте я вам покажу, что... Нет, это в конце, это в конце. Тут есть... Добавили сразу три новых интересных ведра. Так, это у меня уже есть. Давайте ведро Вот я возьмем еще. Смотрите, что тут есть. Ведро с головастиками, ведро снежной пыли и ведро автолосли. Ух ты, какой звук интересный был. Так, это видео уже немного длинненькое получается. Поэтому давайте я вам сразу тут покажу. Вот свеча другого цвета уже. Я я это все, ну, не мог просто напросто вам всем показать и объяснить вообще что это такое. Тут очень много всего. Вощеная, оки... Вощеная окисленная ступени резного медно. Ну короче не понял. Так, ну сюда я наверное скину вещи. Подождите. Сейчас будет фокус-фокус. Тарам-тарам. Так, ну, что я вам еще не показал. Я вроде вам уже тут очень много чего показал, что добавили. Я, если честно, очень долго строил эту карту. Потому что я не знал, что именно добавили. Я, конечно, знал некоторые вещи, но их оказалось намного больше, чем я думал. Также тут вот такая вот интересная штука есть, которую уже тут нет. типа ищу. Нет, ее. Свисающие корни называется. Да, свисающие корни. Вот они как раз. Вот такие вот корни. Давайте поломаем. Давайте посмотрим вообще, что тут, что за этой стеной. Я сам уже не помню. Ага, тут, переход сюда. Ну, экране что я вам хотел показать, изменение высоты. Вот сейчас посмотрите на координаты. Минус 50. Так, теперь смотрите еще одну интересную вещь. Давайте теперь попробуем. Вот, не получается. Окей, давайте тогда я просто телепортнуюсь на те координаты. Т.П. Ну, подождите. Так, давайте напишем. Понятно. Ну ладно, давайте все-таки уже, чтобы не тянуть слишком, видео геймот. Ну и давайте я вам покажу. 320 блоков стало ограничение высоты по строительству. Это очень интересная штука. И благодаря ей можно уже теперь строить совсем высокие небоскребы. Значит, что? Вот, смотрите, вот крайний блок. Все, тут уже нельзя строить. Вот тут вот можно, а вот тут вот уже нельзя. Ну, ну, что? Пишите в комментарии, понравилось ли вам это обновление. Мне, если честно, ну, там конечно много еще есть со спавном биомов, но это я не изучал, поэтому. Пишите в комментарии, понравилась ли вам эта новая версия. И вообще мое видео. Я надеюсь, то, что вам оно понравилось. Но мне, если честно, версия, конечно, ну, не слишком. Не слишком понравилась. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, а также ставьте лайк, не забывайте это, это мне очень сильно поможет, а для вас это всего лишь нажать на одну кнопку, а также подписаться, если вы еще не подписаны. Ну, я вам рассказал, что было в этих новых версиях по Майнкрафту, 1.17, 1.18 и возможно даже 1.19, я не проверял точно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.